Друзья, это видео как одевать манжеты если тонкое запястье вот, смотрите, вот у нас манжет а вот у нас допустим рука вот рука да? вот мы понимаем что он ложится вот так сверху вот эта часть внутри это сверху и мы просто подгибаем вот этот край прижимаем его одной рукой но предварительно перед тем как это сделать мы одеваем лямочки. Тут же все понятно. Сюда. Раз. Тоже обычные застежки. Видите, на что? Люди не могут одеть все. Вот одели. После этого руку вставляем вовнутрь. Подворачиваем вот этот край сверху. Вот так вот делаем его. Одна. Вторая, третья. Все. А теперь, а теперь ту же затягиваем. То есть вот у нас уже получилось здесь объем маленький. Сейчас ту же затягиваем. Теперь уже ту же. Подтянули еще. Сюда. Сюда. А теперь еще ту же. Вот так вот кладем руку. И вот так вот затягиваем. Хоп. Хоп. Вот это, как бы контролька. Самое главное это вот это. Потом вот это. Все, вот оно, оно затянуто. Туго затянуто, рука отсюда не выскочит. Палочку только придерживаем, не держимся за палочку. Палочку только придерживаем. То есть надо, чтобы был всегда кулак, чтобы рука отсюда не выскакивала. Вот. Поэтому здесь должно быть затянуто туго. Как снимаем манжету? Видите, нажимаете сюда, сюда, сюда. Все, рука свободна давайте еще раз одеваем подворачиваем вот так вот он был вот так он был вот так его подвернули сюда и тянем не вверх, не сюда тянем тянем вот сюда по направлению стропы тянем и вот так вот подтягиваем все, это же просто раз, раз 10 затянете и все будет хорошо все, надежные манжеты, надежные манжеты, очень качественные.